Валерий, спасибо, что пригласили к себе. Всегда, пожалуйста. Первый вопрос у меня такой. Что такое пироутеплитель от компании Дёркин? В нашей системе под изоляции уже примерно 7-8 лет есть системное решение с плитами из полиуретана, крупноформатные, кашированные различными покрытиями. для Кашированные? Это? Каширов... это с... с Имеется в виду, не сама плита, а верхний слой из диффузионной мембраны. Вы производите пленки, а пир-утеплитель вы берете? Конечно. Полиуретан для нас производит один из самых известных немецких производителей. Разумеется, мы сами это не делаем. Получается, смотрите, пир утеплители это только надстропильное утепление, крыша. На мой взгляд и на взгляд действительно специалистов. В европейских странах использование между стропил э, опуры либо пира пиры просто бессмысленно теряются все его преимущества. Угу. Ну а такие есть люди, которые... самоделкиных самоделкиных много? В Германии так, тоже? Так, -то, нет, в, в Германии нет, потому что я ни, как, ни разу не видел э, и не слышал от наших коллег угу. о том, что кто-то э, между стропил устанавливает э, эти плиты. Угу. Потому что ну, невозможно добиться плотного стыка плиты невозможно очень точно подрезать, то есть где-то нужно ну, э подпенивать есть такие специалисты, которые говорят о том, что экструдированный пенополистирол можно устанавливать между стропилой, запенивать, все будет прекрасно. В общем-то, можно сделать все, что угодно. Вопрос зачем это нужно, какими силами это делается и в течение какого времени. А главный вопрос, который снимет все остальные сомнения, как долго это будет работать, насколько надежно. Uh -huh. вот. Применение крупноформатных плит из полиуретана или пира ⁇ это профессиональное решение, которое ну, гарантирует при условии правильной реализации, разумеется, гарантирует ну, полную надежность. Uh -huh. То есть получается это надстропильное утепление. В 100% в нормальных странах это э, надстропильное применение. В некоторых случаях по конструктивным соображениям это может быть под стропилами, но в этом случае э, утепление подстропилами, например, mm -hmm. когда металлические конструкции mm -hmm. сделаны. Но э, в этом случае, конечно, не нужно использовать э, каширные диффузионные пленки, То есть, можно использовать э, любой экструдированный материал. А крыши, на которых применяется этот материал, они какие? Простые, сложные? Есть какие-то ограничения по конфигурации? Конечно, есть. Наверное, процентов 95 это односкатные, двускатные крыши. Угу. Шатровые, вальмовые. То есть, с минимальным количеством разнообразия форм. Потому что любой нестандартный стык, а это хребты, яндовы, примыкания... Мансарные окна это потенциально слабое место. Угу. Оно, конечно, решается там, разными способами, но опять же преимущества, основные функциональные преимущества этого материала ослабевают угу. на крышах сложной формы. То есть получается в идеале ну, грубо использовать там, на двухскатную крышу, да. где есть минимальное количество проходных да. каких-то элементов? Да. Да, работа выполняется очень быстро профессиональными кровельщиками, потому что у них есть для, для этого все инструменты, угу. все необходимое оборудование. Здесь не только инструменты, но должно быть еще подъемное оборудование, угу. поскольку плиты крупноформатные, там 2,20, 2,40, 2,50 по ширине. Угу. Вот, а такая, Такой размер плит, он обусловлен тем, чтобы... В России такой же размер плит делают или меньше? Я глубоко не изучал, но я думаю, что разумно было бы делать, конечно, крупноформатный, угу. потому что главное Получается, правило, крупноформатный это какой размер еще раз? 2,20-2,50 по ширине, вот по, высоте, большая плита, по, высоте, да, большая. по высоте это где-то там метр, может, больше 5 метр квадратных может. метров, да? Да. главное, чтобы эта плита опиралась на три стропильные ноги. Угу. На три стропильные, это главное условие? Да, три-четыре стропильные ноги. А да. если две? А, но если две, если <составленный> шаг стропил огромный, uh -huh. здесь уже нужно смотреть на несущую способность материала. А, то есть нужно будет расчет делать? Конечно, но в любом случае применение такой системы требует расчета, исходя из нагрузок, uh -huh. которые действуют на крышу. А это снеговая нагрузка, ветровая обязательно. Причем на пологих крышах ветровая нагрузка намного выше, чем на uh -huh. крышах с большим уклоном наклона. Это вес откровенного покрытия uh -huh. и эксплуатационная нагрузка. То есть вес кровельщика, трубочиста, который должен вылезти и там, обработать трубу, например, uh -huh. дымоход. То есть получается, что крепление конструкционными саморезами должно быть рассчитано. очень, очень рассчитано. Да, Это очень строго, потому что крепление относится уже к вопросам безопасности угу. здания и людей и в германии ну, крайне в германии Швейцария, австрия италия там крайне жесткие э, системы по расчету угу. учитывающие все факторы я понял но я видел калькуляторы у некоторых компаний которые произво да. производят конструкционные саморезы, саморезы. у них да. калькуляторы есть которые делают расчет ферм там условно да, на то правильно. как себя поведет э, тот или иной тот или иной крепеж. Такой вопрос по поводу сплошной обрешетки. Вот это обязательно делать? Сплошное или основание, не? да. Сплошной настил. Есть две, две типовые схемы монтажа. Uh -huh. Если это новое строительство и э, стропильные ноги будут поставлены в интерьере мансарды, uh -huh. как бы наиболее привлекательный вид, который действительно, я сам мечтал такую сделать, uh -huh. вот, но, к сожалению, <смех> пришлось реализовать обычную систему. Так вот, конечно, по стропильным ногам, которые выполняют несущую функцию, монтируется чистовая подшивка, которая выполняет функцию. Смотрите, отдела. я я понимаю, uh -huh. что смысл да вот этого переутепления именно в основном да, человек, который хочет сделать, чтобы стропилы были открыты. Я думаю несколько иначе, мне кажется, что основной посыл для применения пира-пура э, это создание очень эффективной оболочки, потому что оставить э, стропилы в интерьере можно и с минеральной ватой, mm -hmm. да. но с минеральной ватой сделать э, такое качественное утепление вряд ли получится. Но безусловно, <къем> ваше предположение имеет право на То есть вот эта вот обрешетка, она имеет чисто декоративную? Нет. То есть можно делать и... Как правило, это делается обшивка уже чистовой доской, и поверх нее монтируется воздухоизоляция. Ну, формально это называется воздухо- и пароизоляция, но в случае с пиром-пуром, который сам является паронепроницаемым в целом материалом, mm -hmm. <coughs> главная задача этого слоя именно обеспечение защиты от конвективного воздухообмена, от э, просто от движения воздуха, mm -hmm. поэтому он называется воздухоизоляция, люфт, люфт, дампшперы или айртайт <coughs> по-английски, э, но поскольку кровельщики будут ходить, работать, э, выполнять манипуляции с э, обрешеткой uh -huh. с инструментом с крепежом там поверх этой пленки эта пленка должна быть специальная, то есть нельзя взять и уложить на этот сплошное основание любую пленку uh -huh. она должна быть не скользкой uh -huh. разумеется да она должна быть очень прочной механический она должна быть стойкой к продавливанию протиранию ногами uh -huh. потому что кровельчики будут крутиться и слабенькая пленочка потеряет свое действие. Это, смотрите, получается, что э, есть некоторые блогеры, которые говорят о том, что если вы используете первый утеплитель, то тряпки не нужны. Да. То есть тряпки, <как> по сути мы <как> разобрались, то, что сверху на него наносится все равно какой-то материал. Как правило. Как правило. Как правило желательно. Да. Опять наносит. же, это исходя из э, условий строительства и требований национальных. Да, и получается да. пароизоляционную пленку тоже нужно. Это э, главная функция этого материала в воздухоизоляции. Uh -huh. да. Воздухо- и пароизоляции, да. Э, мнение Когда, как... вот, смотрите, получается, я видел в некоторых там, инструкциях, да, его берут, ну, Соединяю стык, стык, соединяют между гребень. собой и проклеивают <coughs> да. специальным клеем. То есть этого недостаточно для да. того, чтобы... Ну, это можно сделать с внешней стороны. Uh -huh. А, или в виду, при, во время монтажа. Ну вот монтажники что делают, берут две плиты, промазали клеем, соединили его, да? То этого недостаточно для того, чтобы получить качественную воздуху воздухонепроницаемую оболочку. Мы считаем, что этого недостаточно, потому что это зависит очень сильно от квалификации рабочего, то есть от человеческого фактора. И самое сложное место – это, конечно, не линейное соединение паз в гребень, а угловые стыки. Насколько хорошо было, было это, это ну там? когда идет э, плита к плите и угу. здесь еще одна плита там они как правило т-образно угу. укладываются с перехлестом. а я понял <кью> то есть плита к плите когда мы сделаем следующий слой ну, у нас конечно, получается да. так т-образно да, да. вот. поэтому э, золотое правило кровельщиков профессиональных это сделать э, воздухо-пароизоляционный слой который гарантированно можно проклеить легко, uh -huh. находясь с внешней стороны. То есть, но, поскольку работа будут выполняться э, снаружи, эта пленка должна еще обладать э, ну, определенной стойкостью к ультрафиолету. Mm -hmm. То есть получается сплошная обрешетка нужна для того, чтобы кровельщики, которые будут монтировать этот утеплитель, да, чтобы они не порвали эту пароизоляцию и сохранили... Да, и это еще, э, ну, это, конечно, и внут часть внутренней отделки, mm -hmm. это улучшает звукоизоляцию. Мансарды угу. улучшает безопасность работы. Вот. Это ну, стандартная схема. И пленка получается это пароизоляционная именно? Пара и воздухоизоляционная. Пара и воздухоизоляционная. Да. У вас из ваших продуктов это? У какие? нас э, два варианта. Мы предлагаем это дельта Roof. Угу. Это с, э, изначально подкладочный ковер под битумную плитку, который угу. был сделан для американского рынка. То есть, полностью синтетический, uh -huh. Но у него высокая SD, 80 метров, плюс uh -huh. э, э, фу, армированный слой и внешние слои из э, нетканого полипропилена, uh -huh. которые не скользкие, то есть, они механически uh -huh. очень прочные. Вот, э, отлично работает. И второй, это ну, традиционный немецкий, э, так фордекбанен, это э, пленка подкладочная или разделительный слой под фальцевой кровли, под э, сланец uh -huh. натуральный, это дельта ПВГ которые mm -hmm. так любят наши фальцовщики. Вот. Отличный материал, вот. прекрасно склеивается. Ну и, соответственно, отличный материал, цена у него рублей. Не Скажите мне хоть что-то в этом мире, что отличного качества но... бесплатно. Ну, небо, облака, солнце, да. Наверное, список можно закончить на этом. Конечно. Это то есть, особенность материалов Дельта, как и других качественных производителей, угу. это, безусловно, более высокая стоимость материалов угу. в момент строительства, угу. но с учетом жизни здания 30-50 лет, этот материал становится намного дешевле, чем дешманское, дешманский товар. от угу. Который так привлекает ценой, э, ценой да, ценой, <с да <с изначально. Понятно. Что касается. Я еще хотел дополнить, Павел, вопрос по сплошному настилу, нужен он или не нужен. Вот при новом строительстве, как правило, это делается, вариант с реконструкцией зачастую не используется дополнительный сплошный настил. Последний, наверное четыре-пять лет очень активно в германии развивается такая технология ремонта когда старая крыша с двойным вент mm -hmm. иногда и без пароизоляции там с ограждением из цвета стружечной плиты но ну, это дома которые построены были сразу после войны с утеплением там, вы сейчас там, говорите про, про немецкий рынок, да про немецкий mm -hmm. рынок да. до нашего еще дадим Люди, естественно, хотят реконструировать, ну, сменилось поколение, и уже другие представления о комфорте и энергосбережении, но э, заказчики не хотят э, грязи на стройплощадке. не хотят контейнера, не хотят вывоза мусора, потому что утеплитель, который будет вытаскивать минералы, он весь уже рассыпается, mm -hmm. он попадет на дорожки, цветочки. В общем, хотят все это замуровать и оставить. Вот в этом случае разработано. Система, ее используют разные производители, несколько производителей, не только Деркин. Когда старая конструкция крыши остается со старым, со, со старым утеплителем, да, воздушный зазор он, естественно, перекрывается, зумуровывается, mm -hmm. чтобы не было никакого движения воздуха. Mm -hmm. вот. То есть Свет... получается минеральная вата соединяется с пироутеплителем. Mm -hmm. Да, проблемы с точки красоты не будет, потому Нет. что она в утеплитель. Да, в она становится mm -hmm. в утеплителе. Да. В этом случае уже используются э, толстые э, утеплитель, плиты из полиуретана или А плиты. Максимальная толщина там сколько вообще? 180. 180. Да. Ну, если учесть, что... А он получается, если лямду брать, он в два раза теплее, чем минуват, да, примерно? Какая у него? 0,22. То есть 0. это 0. даже лучше, чем у воздуха. 0,022. 0,022, да. 0,022. Получается, да. если минуват 0,038 в среднем. Ну, практически, практически в два 20, раза, да. И ну, как, последние данные от европейских производителей, что некоторым удается еще более лучшее угу. термическое сопротивление. Вот что касается э, сопротивления пара то считается что ну, в среднем да что один сантиметр пура uh -huh. э, sd имеет один метр uh -huh. то есть это действительно паронепроницаемый э, слой э, без возможности там инфильтрации воздуха то есть, ну, очень эффективная фильтрация это выход воздуха. инфильтрация или? и эксфильтрация инфильтрация это Попадание внешнего воздуха вовнутрь? через конструкцию вовнутрь, угу. вместе, при этом переносится либо холод, угу. либо влага, либо сказать, повышенная влажность. Угу. Да. А эксфильтрация – это выход, конвективный выход воздуха вместе с водяным угу. паром, или, лучше сказать, водяного пара вместе с воздухом.